Здравствуй, дорогой зритель! Как ты поживаешь? Я? Я отлично! Вот только с ноутбуком проблемы перегреваются часто. А, с ним с ним все в порядке, не обращайте внимания. В принципе я нашел какое-то решение, надеюсь оно поможет. Это специальный охладитель для ноутбука. Давайте посмотрим на это устройство поближе. Вот такое вот оно. Подключается он через USB. Вот это мощность вентилятора. Теперь подключим его. Вот кабель идет в комплекте для подключения. Несколько резинок, чтобы вентилятор более плотно прилегал к выдову ноутбука. Надеваем нашу резинку. Так, возвращаемся к нашей съемке. Так, она подключается. Тут есть специальная подложка, чтобы устройство не рзало. И вот так вот она. Включается. Это большая температура для такого маленького ноутбука Давайте теперь включим наш вентилятор И посмотрим, что будет Работает шумно Так что готовьтесь к этому И как видно из графика Температура медленно начинает падать У Похоже, что моему ноутбуку теперь лучше устройство со своей задачей справилось, температура уменьшилась. Так что все хорошо. Опасность. Перегрев реактора. Взрыв неизбежен. Упс. Но. Кажется, все прошло нормально, но вы все равно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, всем пока.